Добрый день! Мы говорим о томатах, о томатах, которые мы сажали в этом 2021 году. Томат Севрюга. Это сибирский сад. Вот посмотрите, какие плоды. Томаты среднеспелые, плоды крупные, могут быть до полутора килограммов. Сердцевидные формы, ярко-красного цвета. Красивые, урожайные, вкусные. Мякоть плотные, мясистая. Это сплошное помидорное мясо. Томаты крупные, очень хорошо держатся на плодоножке. Не ломаются Кисти. И вот посмотрите, 4-5 томатов в одной кисти, и томаты довольно-таки крупные. И вот так выглядят уже спелые томаты. Томат севрюга обязательно внесем в свою томатную коллекцию и будем сажать в следующем году.